Всем привет! С вами я. и сегодня поговорим, почему улица Карла Марса называется Юнусалиева и как-то его переименовали и в каком году. Давайте, а вы, будете, а вы будете, с нами до конца. Давайте, поехали. Почему Карла Марса же есть улица, да? А почему Карла Марса? Знаете, почему? И в каком году переименовали на Юнус Алиево? я не в курсе вообще. Ну, примерно, может, лет пять назад. это. Ага. А вы знаете улицу Карла Марса? Карла Марса. Знаю, знаете? знаю. В каком году переименован Карла, Карла... Марса на Юнус Салию. Юнус Алиево где-то в начале вот, э 90-х, наверное. Начало 90-х. Да, Знаете улицу Карломарса, Марса, да? Да, знаю. Сейчас он переименован на Юнусалиева, да? И вот как там переименован на Юнусалиева Карломарса? Марса? Ну, я этого точно не могу вам сказать. Примерно, может? Не знаю, нет. Есть же Карломарса Марса улица. Ну, есть и что? Сейчас переименовали на Юна Олиева. И как-то переименовали на Юнус Олиева. И в каком году? Можете сказать? В каком году переименовали? В каком году переименовали Карла Марса? Ну, это, по-моему, Ину Салива. Карла Марса Инуса. Где-то, по-моему, 2000... тысяч. 10 или 12, где-то в этих 2000 -х. Вы ошибаетесь, в 2011 году. А, в 11 году, переим... да, да, да, да. В году как раз на сессии, когда я была, да, да, в 2011 году было переименовано Карла Марса на Юну да. Вот и мы спросили улицу Карла Марса, почему и кто переименовал, когда переименовал, но никто. Никто, к сожалению, не дал нам ответа. Давайте я вам прочитаю, чтобы вы тоже знали. Болот Мурат Алиевич Юнусалиев родился в 1913 году в село Учуру Кеминского района Чуйской области. Он филолог, специалист по истории и литературной письменной кыргызского языка, доктор филологических наук, Профессор Академии Наук СССР. Вот Мураталиевич Юнослеев. Во время Великой Отечественной войны был журналистом фронтовых газет. В 1946-51 годах министр просвещения Крымской СССР. Вот и все. Мы и закончили наш интервью. А с вами был Адилет. я прощаюсь до следующих видео, давайте, а вы будьте со мной и поддерживайте меня, ставьте лайки, давайте, а кто новый, подпишитесь обязательно. Меня, знаете, смотрят 95% без подписки, так что подпишитесь, давайте, а я вот для вас буду делать такие информативные ролики.